сейчас в эпицентре смотрим велосипеды но ну, у нас ян тоже примеряет велосипед себе ян тебе по наследству перейдет от мальчишек а Сереже понравился этот ты, говорит удобный да. а значит не твой вариант ну да подожди надо выше поднимать и рулеть да все ставь, пойдемте дальше смотреть а вот смотри Вот а мама! это вот похоже как мы пробовали тоже. Э, ну, весь наворотные ну, да. все. Со скоростями. Ну да. Вот большие колеса. Мама, мама, мне такой понимаешь? маленький. Но такие задаваки. Молодцы. О, поехал, поехал. Мне кажется, великоват, Сереж. Немножко, да? Да. Я, я, ты маленький. Да, мы еще в один магазин за да, велосипедом. Давай посмотрим здесь. Здравствуйте. А подскажите на пять с половиной лет велосипеды. Вау, велосипед. Это велосипед, на котором прыгают. Да Ага, это точно не для него. Так, а все остальные, которые поменьше, они собраны в коробках и ничего нам показать, к сожалению, не могут. Наш папа привез велосипеды. Я уже мама, мама, вот эти велосипеды и <laughs> ночью не мне сняли. Редко мы определились. И вам огромное спасибо. Сейчас я все покажу. Мы взяли 20-дюймовые колеса все же, но для каждого ребенка индивидуально и каждая модель индивидуальна. Так, они практически идентичны. А, нет, у них единственное отличие это бутылочка, да? да. Разный цвет. Желтый. У кого будет желтый, оно ну, уже все. Все так. уже выбрали, да. да. У Марка синяя с зеленым, у Рената желтого цвета. Вот. Так что, наконец-то, уже с транспорта. У нас здесь немножко возле входа не убрано. Юля сегодня стригла Пустые, будет потом вечером немножко подсохнут соберется это все. все ребенок поехал ну вообще, скажи, вы все скажи круто все не маленький не раз. Угу. небольшой точнее давай давай давай покажи все ребята погнали А папа потом вам покажет. Сейчас там вам установили одну скорость. Пока вы привыкнете, пока так. Сейчас это все будем сгребать. У нас уже такие кусты высокие. А вот в этой части вот это вот все съел жук. Храпак или как он там называется? Майский жук, я не знаю. Вот так они росли. И все попропадали. Давайте, давайте, разгоняйтесь. Класс. Привыкаете уже? Довольный. Супер. Мы на вечерней прогулке. Ребята, на беликах. Сейчас разверну, покажу. Ох, тут солнце. Поехали. Еще им немножко сложно тормозить, какой-то есть страх, потому что очень много тормозов. Их аж целых два. Для них это реально много, потому что... раньше у меня был ножной обычный, который когда колесом тормозит, да. назад а здесь нет. все по-модному тут. Еще разные скоростя. Сначала на четверку поставил, теперь на тройку. Вот, и Ренат вроде сейчас уже быстрее изучила это все, а Марк еще боится тормозить. Тут получается один тормоз от переднего колеса, другой тормоз ну, да. от заднего колеса. Но нравится, нравится. Они так высоко себя ощущают. Они прям уже такие... Нос высоко у них. Все это вот сцены двоих стоило нам 10 тысяч гривен. Через полгода сказали принести на ТО. Да, Сереж? Сереж Не, ты... ну он сказал, там через недельку-две подтянуть там две гайки я сам подтяну, а вообще... Не, не так, полгода гарантии, а через 2-3 недели активного использования, то вот есть если прям каждый день переехать на первое того, это бесплатно. Он все подтянет, все гаечки, там, болтики. короче, из обслуживания самый офигенный реально магазин, потому что ну, он сразу понял, чего надо. Он. Как-то так детям нормально. Вот то попробуйте, это попробуйте. Обслуживание просто ну, продавец. Да. Да. Подход. Кстати, я забыла, наверное, сказать. Да, я не говорила, где мы взяли. Мы объездили много магазинов. Ну, много реально, по хороших. Все, есть, да. да, много хороших. Но, вот знаете, все настолько индивидуально. Вот должно подойти. Ты сюда. должен слиться с этим велосипедом. И вот ну, он должен быть твоим. Это вот как машину выбирать. Давай, я поехала. И нам в одном магазине посоветовались ездить на Троицкий рынок. Знаете, где раньше был Троицкий рынок? Там, оказывается, в общем, рынок сам уже почти умер. Остался магазин. Ну, По-моему, на втором этаже находится. Он там как-то так по ступенькам поднимаешься. И выбор, выбор, хороший, хороший выбор там и на маленьких деток, и на взрослых. И цены очень лояльные. Мы сейчас идем в сторону АТБ, Ренат попросил какао, а молоко у нас закончилось. Поэтому идем за молоком. Какао у нас есть, но я думаю, что можно еще пачку купить. Остановились с ребятами. Папа с Яном пошел в магазин, а мы остановились. Они немножко отдохнут, а то все же легкий стресс у них. Потому что на новом транспорте по дороге едут. Ну что, поехали? Поехали. Или я вам предлагаю по этой улице покататься вниз и, и вверх. Там, кстати, здесь меньше всего машин, поэтому безопасно. Ну? Но... В принципе, как и предполагала, я бегу за ними. Теперь я быстрее вас. Беги! Беги! Бегу. А мама только и делает, что все время бегает за вами. Все время, да. понятно. Говорит все до время шлагбаум. мама блин. Блин, дети с вами так похудеешь. Так, вот пожалуйста. Он говорит надо худеть еще. Разворачивайтесь, там возле шлагбаума. Давай молочко сюда быстро давай мальчику давай иди сюда подъезжай подъезжай подъезжай стать подъезжай так порядок yeah. хорошо поехали дальше поехали. Видишь там асфальт под наклоном. О, так, молодец. Мама живет в Да, Ренат уже так чувствует его. Хорошо, водичку хотели, папа уже водичку им принес. А что мы там кушаем? Я в ручки вижу мороженое, да? Да, он его кушает сейчас самого магазина. Да ты что? Какой скандал? Да. Видел кричал и маме тоже. Спасибо. А, ну давай, покажи, какое вкусное мы ели. Нам оно очень пора. Это такое, как мы ели, да, в прошлый да, раз? Крем-бруле, крем очень вкусное. У нас вечернее чаепитие. Мы только что вернулись с прогулки. У нас тортик пинчер я готовила. И что мы пьем? Чай. Вот. Ре Ре Ренат пьет какао у нас. Я Цветы не знаю, поставила, не да. очень чистые горшки, но вчера уже прятали. Я Быстро я от я дождя все вот опять снова. Все сюда нет. под навес поставила, потому что так неожиданно я вчера не ливень пошел. Причем пошел, когда... Уже уложили детей где-то часов 10, да, вообще ничего не предвещало. И потом как начала бахать, такой гром гремел. Марк у нас очень устал просто после велосипедной прогулки. Завалился, отдыхает, говорит, ножки болят. Всё, всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. У нас уже вечер, и комары нас грызут, загрызают просто. И вот снова ходили в магазин и забыли купить что-то от комаров. Дома в есть, мы на ночь ставим, а когда гуляем, пшикать у нас уже закончилось. Поэтому все время забываем, Ладно, мы когда-то дети покупали браслетики, но мне кажется, они неэффективны были для нас. А вот такая вот пшикалка очень, кстати, даже и неплохо. Сегодня был очень такой насыщенный день, и много работы в саду. Сегодня Юля приходила, убирала, и мы тут тоже подгребали кое-что, и дома много было готовки, и с детьми, вы видели, бегала. Я реально устала физически, просто устала, и мне так спать хочется, поэтому я, наверное, сегодня раньше... Постараюсь. Ладно, не буду говорить пораньше, потому что я как только скажу, что я пораньше хочу лечь, то я наоборот. А, нет, какой пораньше? Сегодня какое число? Сегодня третье, по-моему, или второе? По-моему, третье. Боже, я уже потерялась. Если третье, то сегодня футбол мы будем смотреть. Сегодня наши играют с Англии. Ребята, держим кулачки за наших. Хотя я... О, папа включил нам свет уже, фонарики. уже не думала, что я буду таким болельщиком за нашу сборную, ну реально приятно, приятно, потому что во всем этом варишься сейчас, это все обсуждается с тренерами, с родителями, у нас прям как-то так сейчас такая очень дружная, огромная семья, которая интересуется всеми событиями футбольными, поэтому надо быть в курсе дела, не отставать, поэтому смотреть буду однозначно, посмотрим, как там будет завтра. Дети рано будет, все равно приходится с ними проспаться, хотя на завтра тоже у меня планов много, я, кстати, хотела приготовить варенье из шелковицы, я в инстаграме давала запрос, опрос, кто уже готовил варенье из шелковицы, отзовитесь им, мне там понакидывали рецептов, очень много интересных, на самом деле делается все как обычно о варенье, просто сказали меньше сахара клади, чтобы не пересластить, потому что сама шелковица и так сладкая, и желфикс. Вот Мне очень-очень хочется попробовать из шелковицы варенье, поэтому дай бог мне сил на завтра, и я с удовольствием приготовлю эту вкуснятину. Все, ребята, буду заканчивать, потому что комары уже кусают, дети уже ждут меня книжку им читать. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.